Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске! Подземная стратегия! Рисованная аркада! Тавер-дефенс от первого лица! Комикс-раннер! Бешеная аркада! И пошаговая ловля покемонов! Приступим! Метро 2033 Wars — это тактическая стратегия про мрачное постядерное будущее. Мир разрушен, Москва в руинах. Уцелевшие укрылись в метро и построили там. А перед кем я тут распинаюсь? Ты сам все знаешь. В твои задачи будут входить как военные, так и хозяйственные вопросы. Построив казармы и накормив жителей метро, ты сможешь привлечь новых добровольцев. Для очищения метро от кишащих там упырей, кикимор и черных. Пой – это забавная рисованная аркада, в которой вы будете стрелять из катапульта и по цветным шарам, закидывая их в лунки по принципу бильярда. Тебя ждут 100 уровней с разнообразными ловушками, загадками и препятствиями. Пой – это интересная и на редкость расслабляющая игра, приносящая хорошее настроение и помогающая весело скоротать время. Skull Legends это необычный тавер-дефенс, сочетающий в себе шутер от первого лица и элементы ролевой игры. Вооружившись луком, ты будешь удерживать позицию от наступления армии скелетов. Тебя ждут 24 локации, 15 видов врагов, 6 типов оборонительных башен и десятки наконечников стрел для быстрого уничтожения полчища врагов. В игре классная графика, забавные диалоги и интересный геймплей. Spider-Man Unlimited — это крутой раннер с элементами экшена. Но здесь вам предстоит не только бегать, прыгать да парить на паутинке. В игре присутствует полноценный сюжет. Каждый уровень — это отдельное задание. Каждая глава — это новые враги. А комбинируя карточки, ты сможешь открывать новые костюмы Спайди, наделяющие героя новой силой и способностями. Хайпетрип — это бешеная аркада на скорость. Ваша цель просто не врезаться в стены. Ха-ха-ха, нихера не просто. Темп игры и свободно вращающееся пространство уровня сводят с ума. Хайпетрип — это настоящий вызов для твоей реакции и нервов. Аутоноутс это пошаговая стратегия в духе великой серии героев. Действие игры происходит в странном пространстве переплетения миров, наполненном кучей экзотических тварей, которых вам предстоит ловить и обучать, превращая их из покемонов в настоящих инопланетных выродков. В игре потрясающе нарисованный мир и огромная коллекция инопланетных монстров. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий мужик, Мужик, будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua и я трэш. До встречи.